Привет, поступил такой запрос создать видеоролик об уведомлениях о входящих транзакциях в криптовалюте и голд. Тут на самом деле все довольно просто, мы заходим в свой кошелек, мы уже тут находимся. Теперь нам нужно перейти во вкладочку нода и выбрать ноду, у которой есть такой значок собака. Мы можем вот тут пощелкать, в принципе вот на и на второй, на которой я был, везде вот эти email рассылки, они подключены. Есть ноды где этого нету вот мы видим тут вообще ничего нет ни сайта только архив можно скачать а на вот этом кошельке включены email уведомления Нода может их отправлять мы подключаемся к этой ноде и видим что в строке браузера мы действительно подключены к ноде 217 теперь мы возвращаемся в кошелек и переходим в контакты вот наводим на эту кнопочку контакты если вы пользуетесь этой услугой первый раз то вам нужно придумать пароль и подтвердить все это дело закрытым ключом давайте я вот закрытый ключ свой ввиду а пароль обрежу чтобы его никто не видел только тут есть небольшое но внимательно запоминайте к какой ноде вы подключены и в какой ноде вы создаете записную книжку. Потому что сейчас я подключился к этой ноде, создаю тут пароль для записной книжки, но если я подключусь к другой ноде, то естественно никакой записной книжки там уже не будет, потому что будет выбрана другая нода. Поэтому выбираем ноду с большим балансом, у которой есть функционал отправки email сообщений, создаем там пароль, подтверждаем его закрытым ключом, и в последующем, если нам надо будет воспользоваться телефонной книжкой или что-то там изменить, то вам уже вводить свой закрытый ключ будет не надо. Просто будете вводить в поле для пароля пароль, и нажимать кнопку отправки, не подтверждая это дело приватным ключом. Приватный ключ в следующий раз потребуется только для того, чтобы сменить, задать новый пароль. И вот мы видим, что задал я пароль, минимум 6 символов, и с меня за это действие взяли 3 монетки. Теперь мы переходим в книгу контактов и видим, что я могу добавить человека. Тут я должен буду указать номер его кошелька. Допустим, мы берем вот этот номер. И он у меня таким вот образом подписался, хотя я могу на самом деле написать тут свое имя и даже на русском языке. Вот мы видим, что все символы данная строка поддерживает. Это что касается книги контактов, но теперь нам надо перейти в настройки, опять нажимаем шестеренку, и настроить email уведомления, чтобы к нам на почту приходила информация о входящих, и исходящих транзакциях. если с исходящими транзакциями тут более-менее все понятно потому что только вы зная свой приватный ключ подписываете исходящие транзакции то входящие транзакции когда вы вообще неважно откуда ждете получения монет чтобы каждый раз судорожно не заходить и не обновлять а, свой кошелек можно просто настроить уведомление и вы всегда будете в курсе когда к вам постучится транзакция к вам на телефон просто будет на почту приходить уведомление о зачислении средств тут мы указываем порог исходящих транзакций ну давайте поставим 1000 монет и входящие транзакции давайте поставим 100 монет и все это дело нажмем сохранить и воля, наши настройки сохранились на указанную нами почту будут приходить уведомления когда мы будем отправлять транзакции от 1000 монет и когда ко мне на кошелек будут приходить транзакции от 100 монет. Сейчас я отправлю сюда 100 монет и потом на скриншоте прикреплю к данному видеоролику. Вы посмотрите, как это все будет выглядеть. Вот такой вот сервис, если он тебе был полезен, ставь лайк этому ролику и пиши об этом в комментариях.